Гарри, Гарри. Я тебе перестал нравиться. Сделай тест на ковид. По-моему, у тебя вкус пропал. Рад хуже еду, блядь, пять пулы нахуй ма.